Еще в каком-то там 2000 году, чтобы заказать такси, нужно было знать телефон таксопарка или хотя бы место, где обитают таксисты, где одна и та же поездка могла стоить 150 рублей, а у другого таксиста c где по внешнему виду решали, за сколько тебя довезут. И таксисты также решали между собой, чей это будет заказ, и решали не всегда только словесно. Где город был поделен на точки, и если ты заехал в чужое место, чтобы поработать, тебе могло бы самому потребоваться такси. Но такие времена уже прошли, и сейчас рынок заняли онлайн-агрегаторы, которые запланили города, и уже нет такой нужды где-то выставить остановках, искать по каким-то определенным местам таксистов. Теперь все просто, зашел в приложение, и тебе показали конечную сумму заказа, и ты видишь уже даже, где едет такси. И сумма поездки или поездки меняться не будет. Практически монополист у нас в городе это Яндекс. Есть, конечно, еще другие службы, такси, такие как Get, Везет, Убер.. Ситимобил, но, как известно, Uber уже слился с Яндексом И сейчас ведутся переговоры насчет того, чтобы везет Также подсоединили к Яндексу И поэтому, получается, конкуренты у всей этой компании Только всего Яндекс, Ситимобил и Гет Но Ситимобил и Гет это какие-то такие странные Они не особо распространены у нас в городе Этих машин очень мало Поэтому сегодня расскажем про Яндекс у нас в городе особую популярность пользуется такси класс эконом. Потому что у людей за МКАД не особо много денег, и как на дорогую машину, так и на дорогую поездку. Поэтому, если вы решили работать в такси, то машина класс эконом вполне будет достаточной. Там будут и заказы, и клиенты, и все этому соответствующее. Это точно Ядекс такси комфорт? Ну не бизнес же. Садись давай. Ну не, я, пожалуй, либо Uber, либо везет розово. Ну, я же и приеду. Прыгай. Чтобы начать работать такси, есть три варианта. Вы можете купить свою машину, или у вас машина уже есть и работать на ней. Что как бы является самым лучшим вариантом среди оставшихся, потому что своя машина, вы можете ее привезти на газ спокойно, забрендировать, как вам надо и относиться именно к той службе такси, которая вам более интересна ну или либо подходит к вам по финансовым причинам а второй вариант это взять машину в аренду таксопарка допустим, если смотреть Яндекс, то там машина стоит от 700 рублей до где-то 2000 в день Получается, что если брать на месяц машину, то в среднем вам дадите от 21 тысячи рублей до 60. Что, конечно же, имеет свои преимущество. если у вас нет таких денег на покупку первой своей машины. То, как минимум, можно поработать и прочувствовать весь вкус такси именно через эти машины. Плюс там есть свои преимущества. Эти машины всегда брендированные, то есть вы получаете корону, то есть это получается приоритет в распределении заказов. Ну, конечно, если от нее смысл нет, непонятно, потому что заказы, как бы, всегда есть, и особых проблем в этом нету. Также еще есть преимущество, есть то, что вам не нужно эту машину обслуживать. Конечно, с вас только заправка, и все. Все ТО, замены шин и прочие расходы, поломки именно по машине ложатся именно вот ну, на таксопарк. И третий вариант – он, конечно, подойдет не всем, но он более желателен, если у вас нет денег на собственную машину, дать машину в кредит. То есть можно поработать, грубо говоря, на арендной машине первое время и понять, получается ли у вас работа в такси или не получается. И, соответственно, пока будете работать, уже накопить на первый взнос. Потому что гораздо приятнее платить за свою машину, пусть даже и вы переплатите какую-то часть, тем платить за машину, которая в таксопарке, и которая вам вообще никогда не будет принадлежать. Для начала хватит машины в эконом-классе, но готовьте запастись терпением и нервами, потому что пассажиры там специфические. Многие заказывают такси и не указывают, что они едут с ребенком. И когда приезжаешь на место, оказывается, что там ребенок маленький, которому нужны специальные кресла, а без кресла, если повезет, то получает штраф 3000 что довольно-таки существенно, учитывая то, что заработок в такси не такой уж и высокий, и платить за каждого клиента 3000 это много. Поэтому тут либо дилеммы, либо вы высаживаете их, точнее, как бы не сажаете, то есть не везете дальше, либо на свой страх и риск едете с таким клиентом. Ну, конечно, не три тысячи, будет полторы тысячи, если оплатить быстро. Ну, и либо, если можно платить тысячу прямо на месте, но я не знаю, как это работает, вроде коррупции у нас в стране нету, также еще встречаются разные кадры, которые ездят а, по не очень законным местам. Добрый день. Сначала едем к озеру, а потом обратно. Все так? Да-да, поехали. поехали когда приехали на место видно точку а и точку б и когда допустим она точка б ведет в какое-то странное место какие-то гаражи непонятные и потом нужно вернуться обратно то скорее всего вы идете именно за этим то есть лучше отменить заказ потратить немного баллов но зато вы сэкономите свои нервы и время потому что мало ли что может случиться слышал бывают такие случаи что Посты, полиции даже специально ждут на этих местах, и когда вы уже забираете э, их и везете уже к дому, то получается, что вас останавливают, и эти пассажиры не всегда доезжают до поездки, а комиссию Яндекс вас спишет по-любому за поездку. Поэтому для вас это будет только в минус как в первом, так и во втором случае. А так, вообще, по большому счету, Яндекс наплевать на своих водителей. Потому что деньги, заказы, они получают в любом случае. Они а список там, с расчетного счета, с карты. И Яндекс вообще ни в каких ситуациях не бывает в минусе. Также, поэтому плевать, то есть, если водитель, если у вас какая-то ситуация возникла сложная, и, допустим, клиент неадекватный, пьяный, либо же едет с ребенком, и у вас возникла ситуация конфликтная, и надо как-то из нее выходить, то служба поддержки вам не поможет вообще никогда. Она отвечает очень-очень-очень-очень, прям очень редко. И отвечает очень поздно, когда уже ситуация закончилась и вы уже дома и прошла уже неделя, а то и две поэтому надеяться особо на кого-то не приходится все надо держать самому и это, конечно, такой минус просто говорят, что если вы хотите поработать с другой службой такси, то же самый GET, то есть там довольно-таки адекватнее клиенты и адекватнее служба поддержки Поэтому как бы учитывайте это при выборе фирм, с которой будете потом работать. И, кстати, с 1 января появилась неплохая опция. То есть это в ЯИ стало доступно быть самозанятым. То есть вы можете устроиться, грубо говоря, официально работать в такси. И при этом получать все справки необходимые о ваших доходах и всех налоговых вычетах. Что очень приятно, если, допустим, ну, не имеете своей машины, как вот я рассказывал в втором пункте, и хотите вот ее арендовывать то вы можете поначалу поарендовывать, поднакопить, ну, поднакопить самозанятым опыт, также повысить свою ну, финансовую историю, если у вас не было до этого никакой финансовой истории. Им я имею в виду как бы справку 2НДФЛ. И, соответственно, потом пойти в банк, у вас уже будет и первый платеж, и будет наличие официального места трудоустройства. И, соответственно, как бы вам в большинстве случаев смогут помочь, одобрить вашу заявку. А также, если устроились самозанятым, то получаете корону. Ну, корона – это такой некий приоритет, который дает некоторые бонусы водителям. Между другими водителями, которые более новички, либо которые плохо очень водят, которые получают низкие оценки То есть там есть система рейтингов И, Соответственно, как бы вот, если стали сам занятым, то вам плюс сколько там баллов? Вроде 5 баллов И получается, что при прочих ранных условиях, если, допустим, находятся две машины на пример одинаковом расстоянии Или одна чуть ближе другой то машина, которая дальше, она может получить заказ, который, находит, ну, который находится не дальше, чем, допустим, для машин, которые находятся ближе к заказу, за счет того, что у нее есть приоритет, то есть самой короны. Но как она по факту это происходит, непонятно, потому что, когда вызываешь такси, то есть приезжает и одна машина, и вторая, и третья, и кто только не приезжает, и обклеенные, и не обклеенные. Может быть, это как-то по-другому работает, я не замечал, но в целом, как, на теории, как в теории, ну, это вот так вот. Алло, Димон. Слушай, а должны наклейки магнитные для фотоконтроля? Ага. Ну да, все, скоро буду. Все, спасибо. О чем я обклеенным, что ли, постоянно ездить? Пацаны на районе смеют. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.